Вы талантливый дизайнер и можете создать интересный дизайн интерьера бара? Мы сделаем ваш бизнес еще популярнее и снимем видео о вашей компании. Зачем дизайнеру видеоролик? Он сделает ваш бренд узнаваемым и будет искать клиентов вместо вас. Видео делает контакт с заказчиком более легким, экономит ваше время на звонки, пустые встречи и бесконечные презентации, ускоряет процесс сделки и сокращает путь клиента от рекламы до заказа дизайн-проекта бара. Что дает дизайнеру Бара видеоролик? С помощью видео можно наилучшим образом визуализировать ваше портфолио, чего нельзя добиться целой фотоподборкой. В одной минуте видео можно уместить больше информации, чем в огромной статье. Оно вызывает эмоции зрителя, оставляя яркий отпечаток в памяти. Среди множества конкурентов клиент выберет того, у кого есть видео. Кроме того, ролик отлично работает с возражениями, убирает препятствия и лишние камни на этом непростом пути. Всего за пару минут вы сможете ответить на частые вопросы клиентов. Кто вы и чем выделяется ваш бренд? На каких интерьерах специализируетесь? Оформляете суши-бары, бары на пляже? А может, необычные бары Москвы и других городов? Есть ли у вас отзывы от довольных клиентов? И многие другие. Что вы получите, заказав ролик у нас? Создание и запуск продающего видео с вашим уникальным предложением, а также продвижение видеоролика на YouTube, в Инстаграме и Фейсбуке. А это откроет новые каналы привлечения целевых клиентов в вашу воронку продаж. Кстати, сегодня цена такой рекламы в 5-10 раз ниже клика в Яндекс.Директ. Оставляйте заявки, пишите, звоните и подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».